Есть различные открытые Wi-Fi сети, к примеру, сеть торгового центра, кафе, магазинов и других заведений, и можно даже без мобильного интернета оставаться всегда в сети. Но что же делать, если ваш телефон никак не хочет подключаться к Wi-Fi или при подключении к ней нет доступа к интернету? Далее в видео мы разберем, в чем может заключаться такая проблема и как ее решить. Проблемы могут возникать с подключением какой-то одной конкретной сети. Иногда же смартфон работает с роутером, а затем отключается от него и больше не подключается или отказывается подключаться после замены роутера, каких-то настроек, установки программ и так далее. Первым делом очень важно определить какая конкретная проблема в вашем случае. Телефон вообще не подключается к Wi-Fi сети, пишет сохранено, идет постоянное получение IP-адреса, произошла ошибка аутентификации или ошибка проверки подлинности, введен неверный пароль или возникла ошибка подключения к Wi-Fi сети. Возле самой сети может быть сообщение без доступа в интернет, появится восклицательный знак или просто не будет доступа к интернету через браузер смартфон или программу. Независимо от того, какая у вас проблема, подключаетесь вы к своей домашней сети или к общественной, в первую очередь попробуйте выполнить следующее действие. Отключите и снова включите Wi-Fi на своем смартфоне, а еще лучше перезагрузите его. Перезагрузите маршрутизатор, если у вас есть к нему доступ. Просто отключите питание на несколько минут и снова включите. Проверьте подключаются ли другие устройства и работает ли на них интернет. Это особенно актуально в том случае, когда проблема возникла с подключением к домашнему Wi-Fi роутеру. Если не удается подключить телефон к общественной Wi-Fi сети в кафе или магазине, то скорее всего причина в самой точке доступа. Возможно она просто заглючила, временно не работает или не может выдержать огромное количество клиентов. Просто подключитесь к другой сети или попробуйте подключиться позже. Вспомните после чего начались проблемы с подключением. Возможно вы меняли какие-то настройки роутера или телефона, подключали новые устройства. Устанавливали какие-то программы или что-то типа этого. Это поможет вам найти причину и быстро устранить ее. Итак, сперва давайте разберем, если вы вообще не можете подключиться к Wi-Fi. Если у вас возникли следующие ошибки. Ошибка сохранена. Пишет произошла ошибка проверки подлинности. Или ошибка аутентификации. Телефон долго подключается к сети. Или постоянно пишет получение IP-адреса. Следующее решение часто помогает в том случае, когда устройство раньше уже подключалось к этой беспроводной сети, но внезапно перестал. Первым делом перезагрузите мобильное устройство и роутер. Второе что нужно сделать это удалить Wi-Fi сеть на телефоне. Просто зайдите в настройки Wi-Fi, выберите нужную сеть, откройте свойства сети и выберите здесь удалить эту сеть. На iPhone в настройках Wi-Fi нажмите на проблемную сеть дальше нажмите Забыть эту сеть и подтвердите действие, нажав кнопку Забыть. Затем снова выберите сеть из списка, введите пароль и попробуйте подключиться. Ну и третье, чтобы я порекомендовал, сделать полный сброс настроек сети на Android. Это можно сделать в дополнительных функциях. Пункт: сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth, в зависимости от производителя телефона и версии Android. Эти настройки могут немного отличаться. На iPhone заходим в настройки, основные, сброс и нажимаем на сбросить настройки сети. Дальше подтверждаем сброс, после чего нужно будет заново подключиться к беспроводной сети. Возможно все подключится и начнет работать. Если у вас возникла ошибка в проверке подлинности, ошибка аутентификации или сохранено, зачастую это может значить что вы неправильно ввели пароль доступа к Wi-Fi сети. Поэтому первым делом убедитесь в том, что пароль вы вводите правильно. Можно попробовать подключиться с этим паролем другое устройство. Если вы забыли пароль, посмотрите его в настройках роутера или компьютера, который уже подключен к этой сети. У нас на канале есть целая серия видео о настройке роутера. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Также можно попробовать удалить сеть. Как это сделать я говорил ранее. Иногда при подключении телефона пишет сохранено или возникает ошибка аутентификации из-за того, что телефону не нравятся некоторые параметры Wi-Fi сети, которые установлены на маршрутизаторе. Это может быть режим работы сети, тип безопасности, канал и ширина канал, регион и так далее. Был случай, когда смартфон не подключался, пока не сменили имя Wi-Fi сети SSID, в таком случае можно попробовать сменить некоторые настройки на своем маршрутизаторе, открыв раздел беспроводной сети Wi-Fi. Разумеется, это только в том случае, если есть проблемы с домашней сетью. Если вы вводите пароль и после этого Wi-Fi зависает со статусом получения IP-адреса, причина может заключаться в следующем – на телефоне. Отключены автоматические настройки IP, возможно заданные статические адреса. На маршрутизаторе отключен или заглючил DHCP сервер. По умолчанию DHCP сервер всегда включен и его очень редко отключают. Если вы уверены, что настройки не менялись, исключаем этот вариант и другие ограничения. Со стороны точки доступа, к примеру, ваше устройство заблокировали в настройках маршрутизатора. Решение проблем следующее – на смартфоне откройте свойства конкретной беспроводной сети и проверьте, чтобы в настройках параметры IP стояла DHCP. Если там пользовательские или статические – измените его на DHCP. Проверьте работает ли DHCP сервер на роутере. Если другие устройства подключаются без ввода статических IP-адресов, то он работает. Но и не забывайте, что ваши устройства могли просто заблокировать в настройках роутера. Если у вас нет доступа к настройкам роутера ищите другую сеть. Как настроить беспроводную Wi-Fi сеть на роутере смотрите в другом нашем видео. Проверьте режим работы беспроводной сети, если там стоит какой-то конкретный режим например N, ONLY N или ONLY G то поставьте AUTO. И наоборот если стоит AUTO то попробуйте поставить другой режим. Сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор. В безопасности пароля поставьте защиту VPA2 PSK и тип шифрования IES пароль минимум 8 символов. Попробуйте установить свой регион. Wi-Fi канал лучше всего оставить на Auto ширину 20 на 40 МГц либо попробовать поставить ширину 40 МГц в качестве эксперимента в имени Wi-Fi сети. SSID не должно быть русских букв и не забывайте каждый раз сохранять настройки и перезагружать свой маршрутизатор и запоминайте какие параметры и где вы меняете. А теперь давайте разберем проблему когда телефон подключен к Wi-Fi, но интернет не работает. Очень часто это происходит из-за настройках Android, к примеру времени и даты, проблемы с DNS адресами, из-за каких-то программ, например приложение Freedom. Иногда на телефоне не работает только YouTube или Google Play или пишет что нет подключения к интернету или сеть без доступа в интернет, но Wi-Fi подключен. Первое что нужно выяснить работает ли интернет на других устройствах при подключении к этой сети. Если работает значит ищем причину в телефоне, если не работает то проблема с роутером и решать ее нужно там. Во-вторых попробуйте подключить свой смартфон к другой беспроводной сети. Так вы тоже сможете понять проблему с телефоном или с роутером. Если виновен роутер, то ищем и решаем проблему с ним, если это не Wi-Fi какого-нибудь торгового центра или кафе. Если же причина в нашем смартфоне, то переходим к настройкам смартфона. Проверьте, правильно ли настроены время и дата на вашем устройстве. Кто бы мог подумать, что телефон может не подключаться к Wi-Fi из-за неверных настроек даты и времени. Но такое бывает. Зайдите в настройки Android и проверьте это. Можно попробовать отключить автоматические настройки и выставить все вручную. Иногда интернет на телефоне начинает работать только после того как в настройках Wi-Fi сети прописать DNS-адреса от Google. Для этого необходимо открыть свойства Wi-Fi сети который подключен смартфон и в дополнительных параметрах прописать следующий DNS. После этого интернет должен заработать можно попробовать отключить, включить Wi-Fi или перезагрузить телефон. Еще в параметрах беспроводной сети на телефоне есть настройки прокси-сервера. Если прокси-сервер здесь включен, то подключение к интернету, скорее всего, работать не будет. Нужно открыть свойства определенной Wi-Fi сети и проверить, отключен ли здесь прокси-сервер. А если у вас на iPhone был настроен VPN, то созданный в настройках VPN-профиль может стать причиной проблемы с подключением к интернету. Может не появляться значок Wi-Fi после подключения. Интернет может работать только через сотовую сеть, а через Wi-Fi нет. Бывает, что нет доступа к интернету только в некоторых приложениях, например Viber, WhatsApp, FaceTime, а в Safari интернет работает и сайты открываются. Нужно зайти в настройки и удалить профиль VPN, перейдите в раздел Основные, VPN. Выберите профиль, нажмите на информацию и удалите его. Если у вас пропал интернет, после установки какого-то приложения попробуйте удалить его. Не раз пользователи жаловались на программу Freedom, которая как-то отключает доступ к интернету через Wi-Fi сети и в итоге телефон подключен к Wi-Fi сети, но ничего не грузит. Если вы столкнулись с Freedom, то нужно зайти в настройки этой программы, нажать там на Stop и только после этого удалять приложение. А возможно у вас эти проблемы с интернетом появились сразу после установки какого-то другого приложения. Постарайтесь вспомнить, что вы устанавливали в последнее время и попытайтесь удалить их. Если ничего не помогает, то сброс параметров в сети нужно делать в любом случае. Как его сделать я уже говорил ранее. Очистка сетевых параметров никак не затронет ваши настройки, программы или личные данные. Только придется вводить заново пароли от всех бесферонных сетей, к которым вы раньше уже подключались. Ну а если вообще ничего не помогло, в том числе и сброс сети, то скорее всего придется делать полный сброс настроек телефона, только если вы уже убедились, что причина отсутствия подключения к интернету именно в вашем смартфоне и никакие решения не принесли положительных результатов. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить проблему с подключением. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.